Зной густой разбавляет Прохлада лиловой ночи, А в густейшего лета последний виток и осень, и пьянит еще трав, ароматный парфюм от Гучи. Не коснулась вихров их зеленых молочная просить. Но сентябрь на подходе, Дождями полны карманы. И котомка набита туманами под завязку. Дай и тюдник в руке с акварелью тонов багряных Разрумянет художник сей рыжий природы окраску. Я ведь тоже из рыжих, а значит и мне подарки. И в шкатулку мою он положит еще годочек богатею, А жизнь мне все так же пишет ремарки. Но с годами становится все же Поменьше в них строчек. Что подаришь еще Судьбой перед месяц? Стайку мелких морщин, Жемчужную прядь в рыжей челке. Сентябришь, не старайся, Останусь в душе девчонкой, Где задорные весны, как прежде, Мои куролесят. Небо в рыжих веснушках, Луна висит дынной долькой И присел на дорожку обласканный солнцем август. Погрустить бы чуть-чуть, но вот не грустится нисколько, Что сентябрь над землей расправляет шафрановый парус.